Привет всем. Мы находимся снова в Северном Тушино, на данный момент на территории какой-то школы. Я не помню, забыл номер. Вот, и именно здесь я пройду свою сегодняшнюю тренировочку, покажу вам площадку, что здесь есть. Здесь есть три турничка. Видите, да? Вот проблема с этим креплением, что оно отваливается, и потом приходится переваривать. Проблема со столбами, которые не сотка, а семидесятка, что они не прочные, они гнутся. Еще здесь есть брусья, брусья, брусья, ну, нормальной, нормальной ширины. Есть прекрасная вещь, которую очень редко сейчас где можно найти. Это лабиринтик, весь битый-погнутый, но какой есть видимо комплекс для ГТО потому что очень большое количество турников разных вот еще турнички повыше, пониже ничего не могу сказать шведская стенка пара шведских стенок и странное подобие рукохода для нормального рукохода она слишком короткая, поэтому я бы сказал подобие, но зато волной не знаю ладно мне нужен обычный турник который там есть Но, правда песок придется либо в песке либо в траве отжиматься ну что поделаешь куда занесла нелегкая там мы будем тренироваться после меня хоть потом, я к любым готов и будь, что будет потом когда погаснул софиты После меня хоть потом, Я бы раскладом готов И пусть что будет потом Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты, Когда погаснут софиты. Замолкает музыка, и гаснут сафиты, и жизнь опять приобретает свой размеренный ритм. Я выключаю микрофон и снимаю улыбку с лица. Узел крепко завязан, из него не выпутаться Зал пустеет, зрители идут на выход. Примерки левые люди смеха не разбериха Кто-то руку жмет мне, кто-то обниматься, лезет. Хочется сказать, да отвали уже, но я любезен. Минеральная вода без газа полотенца Минут 15 отдышаться, переодеться. Потом в отель, в номер кофе латель, я и миллион мыслей в голове, это дыр утром самолет надо хоть час поспать люди только слетели, и уже раз Москва не страшно умереть страшно жить всеми забытым когда погаснут сапфиты после меня хоть потом я как бы раскладом готов и пусть что будет потом когда погаснут сапфиты после меня хоть потом я бы раскладом готов и пусть что будет потом когда погаснут сапфиты когда погаснут зафиты, когда погаснут зафиты, когда погаснут зафиты Музыка и гаснут софиты Все в один голос повторяют Классно быть знаменитым Но такой медали целых две обратных стороны Еще не значит, что нет минусов Если плюсы видны, я попадаю в один и тот же капкан Каждый день, если есть обходная дорога Скажи, где счастье близких и твое На разных чашах весов Белкам в общем безразличны, то вращает колесо Мне куда перестанешь перестать уже принимать все близко к сердцу Как говорят коллеги, не оценят ни усердств Но выбирая этот путь, я знал, на что шел Одно название шоу-бизнес, не бизнеса нет ни не шоу Все удивляют, почему ковцы выходят в окно Мол не интервью, а за артисты говорят о многом не страшно умереть, страшно жить всеми забытым Когда погаснут затыды заты. После меня хоть потоп Я любым раскладом готов Ну вот так я потренировался сегодня Один момент, о котором, наверное, стоит рассказать Как вы заметили, я все время подтягиваюсь Хватом на ширине плеч Хватом сверху И только им И мое мнение Что если пока вы только учитесь, вы еще новичок то нет смысла, нет смысла вообще никакого нет что то хвата там пробовать разные, потому что хвост больше на бицепс забейте на это я тоже когда начинал думал тот хват, этот хват широкий на спину, фигня это все первое, что вам нужно научиться делать, это научиться правильно подтягиваться вы научитесь правильно подтягиваться, вы научитесь много подтягиваться Вот здесь действительно начнут работать мышцы вот тогда имеет смысл переходить на другие хваты и их пробовать И вы сами почувствуете этот момент Когда уже будет там... У меня он был, когда я 25 раз начал подтягиваться стабильно Я понял, что как-то уже скучно Как-то нагрузки уже не хватает, уже привык И начал пробовать узким хватом сверху вот. хватом снизу я не люблю подтягиваться, потому что у меня немного щелкает плечо, когда опускаешься На турнике, если на кольцах этого нет вот, поэтому не люблю хватов снизу, весь только нейтральным или верхним. Но я начал включать эти хваты уже когда-то, потягивался 25 раз стабильно, уже понял, пришло сознание, как правильно потягивать, чтобы работали мышцы, чтобы включалась спина, а не всякой фигней страдать. Тогда да, тогда можно включать разнообразие. Но это разнообразие уже будет поверх той базы, которую вы наработаете и в силе, и в движениях, и во всем. Вот, а если вы только начинаете и просто прочитали где-то в интернете, то этот хват лучше, тот хват хуже, этот хват для этого, это для того. Это все фигня. Это все не, не для вас сейчас. Это как бы. Это как, знаете, гитары в, в роке. То есть, да, вы можете прочитать, что какая-то там гитара, она самая крутая, на ней играют топовые музыканты. Но если вы только начинаете учиться играть, только учите там гамма-аккорды, нахрена она вам? Когда-нибудь, может быть, вы к ней еще придете. Но пока вас годится любая гитара. Так же и здесь. Вы просто не будете получать результаты того, что будете делать. Лучше сфокусируйтесь на одном хвате. Может быть, это хват сверху, самый такой основной. Может быть, хват снизу. Неважно. Просто пройдите всю 100 дней в Qim, Как минимум, да, там, базового, до конца базового блока, как минимум. Я бы прошел вообще всю. И вы увидите просто, если будете сравнивать в конце своей программы как вы подтягиваетесь, с тем, как вы подтягиваетесь сначала, свои ощущения, вы почувствуете разницу. Но для того, чтобы это было, как я уже рассказывал в видео про качество и регулярность тренировок, вам нужно регулярно, регулярно давать эту нагрузку, вот, потому что потребуется довольно много времени перед тем, как вы ее освоите. Так же, как в школе, блин, что-то я много болтаю сегодня, да? Надо переставать это делать. Скоро перестану, когда начнутся холода, и я просто физически не смогу много болтать, но как в школе, Помните вот эти вот тетрадочки, где вы вырисовывали буковку за буковкой, раз за разом, пока у вас нормально не получалось? Вот здесь то же самое. Вам нужно делать повторение за повторением, повторение за повторением, пока не получится хорошо. Вот такие вот мысли. То есть я буду всю программу делать верхним хватом, я не хочу никаким другим делать, мне он нравится. Единственное, что меня раздражает немного, когда перекладины толстые, то что перчатки с утеплителем, они тоже... Не тонкие. Получается, блин, просто огромный турник хватает Мой пальчик большой немножко это чувствует и... и страдает. Вот такие дела на сегодня. Увидимся завтра на новой площадке. В Северном тушне они уже потихоньку начинают заканчиваться. Поэтому придется выбираться куда-то еще. Но посмотрим. На карте много мест. Так что до встречи. Пока.